Ау, есть кто живой? Люди, меня кто-нибудь слышит? Я не могу понять, от Нового года еще никто не отошел, что ли? Ладно, хорошо. Если здесь кто-нибудь есть, просто дайте знак. Например, кулачищу шибаните, хорошо? Хорошо. Воу, воу, воу, все, все, вижу, вижу. Выжившие тут есть, поэтому... здорово, мужские мужчины. Ну что, как у вас там Новый год прошел? Никто мандаринами не передознался? Ну, вижу все живо здоровы, поэтому давайте откроем этот год киноматериалом про такую интересную и не очень популярную валыну, как БК-57. Помню, в четвертом сезоне только с ней гамал в рейтинге. Причем, не знаю почему, пушка вроде обычная, ничего сверх невероятного в ней нет, но если я подготовил материал про эту пушечку, то все-таки значит, что-то в ней я нашел. Начнем с того, что я наткнулся на новость о том, что у нас выйдет легендарка на ПК-57. Причем нашел я это в самой балдежной группе по колдушке в Кантаче. Эти парни буквально заглядывают в будущее и дропают мега-инфу для своих читателей. Эти мужики еще и конкурсы постоянные организовывают. Плюс вот этот вот мужчина поможет взять все по скидке, если вдруг у тебя не получается это сделать. Поэтому обязательно черкани Никитичу и он сделает красиво. Так что let's go По ссылочке в описании. Повторюсь, БКшник не очень популярная пушка, потому что вроде как у нас есть и посильнее и поинтереснее образцы. У него темп стрельбы не самый высокий, урон тоже средненький. Тогда вообще какой резон его брать? Я скажу, что резон все-таки есть. В общем, как ты видишь, у меня на нем голограф стоит, поэтому перед повествованием я хочу вот с чего начать. Есть некие уникумы, которые типа шарят за игру и рассказывают мне, что ставить прицелы в сетевой игре это полная херь и просто необдумное использование слота. Я скажу, что да, но... Только при условии того, что вы не соблюдаете определенный стиль в игре. Если ставишь прицел, то играй на средних и дальних дистанциях. Забудь про штурм и атаку. Твоя основная задача это поддержка. БК-57 отлично вписывается в такое амплуа, потому что его можно отлично собрать на точность с адекватным АДС. Темп стрельбы не позволяет этой пушке играть на ближней дистанции, она требует особого подхода. Мушка лично мне не нравится, хотя играл я в четвертом сезоне только с ней. Много какие прицелы перепробовал, но почему-то именно вот этот вот холодильник мне больше всего понравился. Выглядит, конечно, не очень эстетично, но обзорчик у него то, что нужно. Собственно, сам сетап. Вообще ничего необычного, ну, кроме холодоса, конечно. Его можно заменить на какой-нибудь другой полезный модуль, но лично я оставлю все как есть, потому что слишком точная получается пушка, с которой смело можно файтиться против снайперов. Главное, все, конечно, делать с головой. Пока у нас не вышла рулетка, ну или вышла, смотря когда ты это чекаешь кино, Новый модуль, неплохой, но все-таки режет АДС. Кстати, чуть не забыл. Ты увидел, что боезапас я выбрал на 40 патриков, причем магазин на быструю перезарядку взял. Крупнокалиберный не стал юзать, потому что подвижность не хочется терять. Так, кино у нас про три причины играть с БК-57. Значит, во-первых, это хорошая Стабильная пушка, которая отлично себя ведет на средней и дальней дистанции. К тому же при правильной сборке еще и мега точная. Во-вторых, нам закинут легендарку, а это значит, что в ближайшее время ее не будут фиксить и она по себе будет еще актуальна какое-то время. И в третьих, мужик, это крутой экспириенс, если юзать мою сборку, потому что бк сама по себе неторопливая пушка, она больше для тактической поддержки, можешь ее взять и просто отдохнуть, она удобная и в принципе неприхотливая. Если тебя смущает голограф, так сними его и поставь любой другой понравившийся модуль, я лишь делюсь своим опытом и мнением, и если сейчас это смотрят челики, которых триггерит от установленных прицелов, то просто расслабьтесь и не парьтесь. Не бывает открытий без экспериментов и проб. Поэтому желательно все сами, брата-братья, проверяйте. Я лишь задаю направление, а идти по нему или нет, решает каждый сам. И это здорово. Кстати, я тут с брата-братьями решил максимально заапгрейдить одноименный дискорд-сервак. Поэтому, если ты хочешь его поддержать и вообще заинтересован в этой движухе, то обязательно залетай. Сейчас там вообще потрясающе и просто такой графоний творится, что уж просто сказка. Про быка еще кое-что не спросил. Мужик, э, черкани в комментариях, как тебе данный ствол и какую сборку уязаешь. Лучше ее распиши и, возможно, ты кому-то поможешь. А я пока рандомный комментарий поставлю. А за ними топовые. Рука пожатия летит воробью за оформленную спонсорку, спасибо мужик. А также благодарочка летит вот этим отцам, что оформляют ее повторно и поддерживают всю вот эту движуху, которую мы наблюдаем. Так мужики, давайте с вами вот какой прикол дай замутим. Год только начался, а уже сейчас давайте попробуем предсказать, сколько будет брата-братьев в этом кинотеатре в 2022 году. Мне кажется, что если я хорошо буду стараться, то 70к смогу набить к концу этого года. А теперь мне интересно твое мнение. Какую планку я смогу пробить? Естественно, в адекватных масштабах. Черкани в комментариях, а я пока музычку заряжу, которую мои сто 100% узнают. Погнали. Один Год колде, Самый лучший крем Она собрала Крепят со двора И где бы ты не был Зарытай в игру И где бы ты не был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 за колдул, всех порву, всех порву